мы с вами сегодня разберем? Так это замечательная продукция от компании Linux. И мы сегодня с вами представляем вам новый, совершенно новый аппарат, который называется Linux Oracle. Сюда, сюда приезжаю, как на праздник, особенно стенд такой бомбический. Вообще любой стенд на нашем общем стенде вызывает. Мне кажется, каждый может прийти и посмотреть, и найдет для себя все. Самый замечательный стенд у «Апать Шефлайна» просто поразил воображение. Супер! Такого, конечно, нет еще на пире, как у вас стенда. Удачи, Хорошей выставки. Беркела это компания, которая сама придумала слайзер. Раньше били только ножей, Придумала слайзер 120 лет назад. Замечательно. В этом году на нашем стенде работает клуб-ресторан. «Апат Шеф Лайн, обслуживают э, на кухне э, три шеф-повара э, из, ресторанов, из, ресторанов, из сети ресторанов «Ричетто». Я думаю, что «Ликвейф Групп» большие молодцы, и вот та лаборатория, которая изначально была создана, она как бы продвигается, идет семимильными шагами.